Калининградский «Автотор» сворачивает производство автомобилей Hyundai и Kia. Об этом сообщил лично глава компании Владимир Щербаков. В первых числах октября предприятие закрывается для переналадки оборудования, чтобы освоить выпуск других машин. Прежде всего, придут новые партнеры. Мы начинаем производство новых автомобилей. Есть перспектива выхода на серьезный объем уже в следующем году. Приводит слова Щербакова пресс-служба «Автотора». О том, кто окажется этими новыми для калининградского конвейера партнерами, не уточняется. Однако ранее появлялась непроверенная информация, что это может быть могущественная китайская госкорпорация «Баек». Для справки, пекинская автомобильная госкорпорация является одной из крупнейших компаний Поднебесной. Она выпускает самые разнообразные легковушки, грузовики и внедорожники, а также вертолеты и самолеты. Кроме того, в портфолио китайцев сборка моделей Mercedes-Benz, Hyundai и Suzuki, плюс целый набор придворных производителей компонентов. Это на секундочку около полусотни цехов включая совместные предприятия со многими именитыми компонентщиками. Добавим, что «Байк» раньше хотел продвигать на российском рынке не автомобили, а именно комплектующие для местных автозаводов. Для этого концерн даже нанял было Кристину Дубинину, бывшего директора проекта «Лада Веста». Но проект тогда сорвался. Что касается самого автотора, то последними выпущенными здесь корейцами, как выяснил телеканал АвтоПлюс, оказались модели Kia, а точнее городские кроссоверы Soul и рамные внедорожники Mahave. Притом дилеры марки уже успели получить партию Soul. Правда, фактически цены сильно отличаются от рекомендованных представительством. Продавцы смело прибавляют от 400 до 600 тысяч рублей, поэтому спрос на автомобили весьма умеренный. Массовые поставки внедорожников Махав ожидаются через несколько недель. Это также будут последние экземпляры калининградской сборки. По прогнозам реальная стоимость машин окажется сразу на миллион выше официального прайса. Впрочем, Soul, Махав а также Celta, Cerato, K5 и Stinger московский офис Kia планирует возить непосредственно из Южной Кореи. Для этого компания располагает всеми необходимыми сертификационными документами. Сами продавцы вдобавок наладили активные поставки серых машин. Они обойдутся клиенту заметно дешевле официальных. Впрочем, этому явлению будет посвящен отдельный выпуск новостей с колес.